Поймите, для создания семьи одной любви мало. Мало того, любовь вообще может быть призвана в это пространство гораздо позже, через полгода, через год, когда они нашли взаимопонимание, согласие, когда сели в лодку, когда поплыли в одну сторону, вот в это время может прийти, пригласите любовь. То есть пригласив, Раньше любовь или на, запуская семью только с э, состояния любви, но не создав вот этой э, вот этой, э, лодки и не определив э, маршрута, единого маршрута, можно получить проблему. Любовь будет, а смотрят в разные стороны, по-разному представляют жизнь. Понимаете? Поэтому первое, что... Вот вы говорите «этапы». Здесь даже не «этапы», а те ценности, которые э, нужно э, учитывать при создании семьи. Это, во-первых, созвучие мировоззрения. То есть они должны одинаково понимать основные вопросы жизни. В чем смысл жизни? В чем смысл жизни женщины, в чем смысл жизни мужчины? Они должны понимать, что главное в этой жизни ⁇ отношения, не работа, не зарабатывание денег, не дети, а отношения. Они должны понимать оба, что только путем развития, собственного развития себя и своих отношений, они могут сохранить свою семью на долгие-долгие годы, сделать ее счастливой. Только с помощью развития. Стоять на месте не получится счастливой семьи. Если кто-то из вот, участников этой семьи хочет получить просто что-то и на этом успокоиться, как говорится, поставил в стоило и все. Уже можно дальше спокойно жить. То не получится такое, в таком случае в жизни. Обязательно должна быть динамика, положительная динамика, постоянное развитие. Должно быть понимание честности, свободы. То есть вот такие вот категории, в таких категориях нужно найти взаимопонимание. Это важный момент. Второе. То есть вот это мировоззрение, это понятно, мировоззренческий момент. Второе. Очень важно скорость движения каждого. Скорость движения. То есть если вы определили одним из показателей семьи это развитие, так вот развитие должно присутствовать в каждом, но и скорость этого развития тоже. Скорости должны соответствовать. Потому что один может в полусонном состоянии идти по жизни, а другой крутит педали, ищет динамит. Понимаете? То есть разная скорость. И в какой-то момент настолько они уже окажутся далеки друг от друга, что разрыв неминуем. Поэтому... Созвучие мировоззрения и скорость движения по жизни, активность жизненной позиции, вот здесь можно еще так сказать, активность жизненной позиции должна быть одинаковой. И вот тогда вот в это пространство можно приглашать любовь. Вы знаете, сейчас молодые очень продвигаются хорошо. Просто идет такое пробуждение молодых. Это удивительно. А если по темпераменту они подходят сексуально? Эти вопросы, если решены, вот вопросы мировоззренческие, скорость вот, движения и вот, активной жизненной позиции, если они пригласят в жизнь любовь, то все остальное уже решается. Все остальное решается. Даже физиологические вопросы тоже регулируются. Там даже не опыт, там просто вот, стремление, вот, на этой базе все э, найдет согласие.